Для того, чтобы дальше развивалась технология, для того, чтобы дальше развивалось э, производство, э, необходимо создавать пояс вокруг компании. Ну, они, собственно говоря, так и возникают. Мы видим в, в других странах, так, так и получается, что вокруг компании возникает пояс из сотен небольших малых компаний, которые появляются, исчезают, но тем не менее все разработки ведутся там. Так вот, в этих небольших группах должен быть лидер, должен быть технолидер, который, с одной стороны, он понимает э, на фундаментальном уровне технологические процессы, что происходит. С одной стороны. С другой стороны, он включен в производство, он понимает, можно ли это сделать или нельзя на этой производственной базе. базе. И в третьем, э, он должен понимать, как работает рынок, сможем ли мы, сможет ли он это продать или нет. Таким образом, мы видим, что у технолидера возникает потребность в трех компетенциях. Может быть, он даже как бы эти компетенции не должны быть уникальными или самыми высокими, но он должен соединить. Именно в этом у него проявляется лидерство, что он должен будет найти оптимальную инженерную группу, найти инвесторов, найти экономистов, организовать работу. То есть работа технолидера в том, чтобы организовать сам процесс, Ну что-то похожее на продюсирование, на продюсер. И в общем-то, конечно, надо заметить, что таких людей у нас очень большой дефицит в стране. Потому что наша система образования готовит блестящих ученых, хороших инженеров, но на, на подготовку технолидеров она, в общем, у нее нет такого опыта. Именно мы поэтому мы, как партнер, как группа Роснана, в рамках дополнительного образования школьников, Поддерживаем такие проекты, связанные с технолидерством. При всем том, что здесь очень сильные ребята, которые побеждали на конкурсах, которые прошли серьезный э, отбор, меня удивило, что они очень скромные. Они, в общем-то, подходя, задают вопрос очень скромно. У меня есть опыт общения с школьниками в других странах. И, в общем-то, в тех же штатах э, они просто подходят и начинают... И даже если он говорит глупость, но энергия, напор, отстаивание своего «я» Ну, совершенно другой подход. Я понимаю, что это разные как бы, культурные подходы. Так вот, это тоже одна из наших задач – убедить, показать ребятам, что их точка зрения – Какая бы она ни казалась кому-то или им самим смешной, имеет право быть. Они должны ее проговаривать, они должны отставить. Потому что в этот момент он верит в это и думает так. И надо это декларировать, не надо сомневаться в себе. Вот эти большие сомнения у наших мальчишек и девчонок, они их сильно притормаживают. Ну, веришь, так иди и делай. И большинство вопросов связано именно с этим. А вот я думаю так, а правильно ли это или, или нет? Ну, какая разница, правильно или нет? Ты прочитал это, это, это. На основании этого сделала такие выводы для себя. Ну так делай. Вот, вот, вот такая история важна. И если ты знаешь материальную базу, если ты... Правильных ответов нет. Это твоя жизнь, и ты должен сам поступать. И вот этот шаг они очень часто боятся сделать. А этот шаг важен для технопредпринимателя, Потому что никто не, будет, что, не знает, что будет завтра. И кто-то должен пойти первым принять риски. Последствия неизвестны. Может быть, ты победишь, может быть, нет, может быть, тебя отбросят назад, но неважно. Ты должен не бояться делать этот шаг, если ты убежден в своей правоте. Вот это важная вещь, которую мы тоже хотим поддерживать в наших школьниках. Есть две группы, которые я вижу. Первая это условно-умняшки. И это такие очень глубокие интроверты, но которые очень хорошо знают, которые очень хорошо знают материальную базу. И им уже не очень интересно учиться. То есть они уже на третьем курсе все знают, то, что будет на пятом. То есть они это все узнают. Что, что дальше? А у них так устроен мозг, что им нужно больше, больше, больше. И их, естественно, притягивает бизнес. И они тогда понимают, что вот они начинают интересоваться и идут в технолидерство. И здесь они достаточно быстро понимают, что у них не хватает э, каких-то психологических характеристик, да, чтобы вокруг себя собрать группу, убедить, что надо заниматься этим. И они начинают достраивать сознательно с помощью родителей, или неосознанно, но тем не менее начинают достраивать вот это со свои знания и умения, чтобы стать технологией. И так это вот первая группа таких интровертов, которые... И здесь, когда мы работаем с ним, им очень важно давать сложные задачи. Вот с ними не надо играть как бы вот во что-то, чего -то. Им нужно просто давать реальные задачи. Ну и ресурсы, чтобы они решали. Может быть, чуть больше ресурсов, потому что они наверняка будут делать ошибки, ломать, портить, но они будут развиваться. Это первая группа. А вторая группа ребят, которые не звезды, которые так 4-3, но они очень активны. Они очень активны, им очень интересен мир, и они э, пытаются искать э, разные другие направления применения своей семьи. Им просто прикольно. И здесь очень важно, чтобы их не упустить, и они не ушли там, в другую историю, которая им тоже интересна. Все заинтересовало тема умных материалов, которые, возможно, перевернут рынок всего в будущем. А особенно мне понравилась идея с одеждой, потому что это действительно очень важно и... Например, сейчас в одежде очень жарко, потому что в Крыму высокая температура. Если бы была возможность ее как-то изменить, не переодеваясь при этом, было бы намного удобней. Я приехала. на технологиями именно, да, как делать на уровне от 1 до 100 микромикрон, я сталкиваюсь тут впервые. То есть для меня это вообще то есть, абсолютно что-то новое. Сегодня меня заинтересовала проблема исчерпания ресурсов. Их становится все меньше и меньше, и нам нужно их как-то заменять. Нас как бы сориентировали, в какой сфере надо работать, как развивать проекты, что надо обратить именно на сферу экологии, помогать спасать нашу планету. Мне очень понравилась идея Это с углеродными нанотрубками. Это довольно перспективное направление, которое будет в дальнейшем развиваться, и с которым бы я очень хотела поработать.